Шел солдат с войны, шел к себе домой От семьи смертей убежал живой Нес семье гостинца в рюкзаке По отётову от улицы встретился сосед Угнел и сказал, дома больше нет Мать, отца, сестру не вернуть Звучал два дня и две ночи И лишь на третий день Ушел, в автомат И понял тут солдат, чего хочет Перезю границу пришел в страну С кем совсем не был Стервятники с ним до почки Стал искать деревню подходящую Между хреку леса лежащую С домом, где живут мать, отец и ночкой, И в этот светлый день он сошел с ума И молчал на ней и не от вы, я для вас такой же хочу судьбы, Станете выплатой за ними и глаза глядят и молчат в ответ, Девушка, старуха и без ноги дед, И на бедной скатерти пустая Он сошел с ума, развязал ревса и рассулся, и удал за шину, шлиби автомат, я принес поесть.